Инстаграм-блогеры были, которые типа Возьми пять чел там из окна Типа, на-на, возьми, на Да не-не-не, да че Брат-брат, да я тоже таким был Да на возьми, да на Да, да, да ты че, да для меня Да, да успоко... Да давай ты Да, да возьми там на ламбе Типа, не, это хуета полнейшая, конечно Я вот так в втихаря, знаете, там чикс Втихаря, оп накинуть кому-то могу. Вот курьеру, чуваку, который там курьером работает, на Твиче тоже